доброго время минуток друзья, с вами как всегда Арталаский, и вот наконец-то я начал делать новый уровень для своей игры. Как видите я все так же начинаю с блоков про билдере, но на самом деле начал я с очень простого скетча на бумаге, чтобы уже понимать какая форма арены будет и где какие ограждения ставить. С самого начала я начинаю бегать по уровню и проверять размеры, чтобы пол не оказался размером с целый город, или наоборот не был слишком уж маленьким для моих задач. Далее я ставлю блоки, которые будут выступать в роли препятствий. Мы не будем за ними прятаться, так как концепция уровня подразумевает себе постоянное движение и отстрел, а не тактическую перестрелку с укрытиями, которые кстати тоже будут в игре и скорее всего увидели их в прошлых видео. Препятствия я также сразу примеряю по размеру, чтобы двигаться по уровню было комфортно, не спотыкаться постоянно на различные препятствия, расстревать в узких коридорчиках или наоборот слишком уж долго бежать из точки А в точку Б. Школа XYZ School запускает курс по программированию от Александра Балакшина. Он оказывал значительный вклад в сезонное обновление для Rainbow Six Siege в роли старшего инженера-разработчика и лида геймплейной команды. На курсе ты будешь реализовывать основные механики шутеров, узнаешь, как работает стрельба, перемещение, сетевая репликация и искусственный интеллект NPC. На ты научишься сдавать все это сам с помощью Unreal Engine и C. Во время обучения ты разберешься с фундаментальными понятиями, используемыми в индустрии: Что такое функция TIC и какие существуют ее виды, что за дерево поведение и систему чувств у NPC, как работают скелетные анимации, что такое line Trace и какие есть варианты пространственных проверок. Ну а также освежишь свои знания по математике. Полученные на курсе знания и практика C позволят при необходимости освоить любой, даже проприетарный игровой движок. Ведь в основе большинства из них лежат одни и те же принципы, и в целом внутренние движки. AAA студиях очень похожи. И хотя ты будешь работать над шутером, знания, полученные на курсе применимы к абсолютно любым жанрам. Студенты XYZ School устраиваются с Перасофт, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Если хочешь принять опыт работы в индустрии AAA игр или сделать свою собственную игру, записывайся на курс по ссылке в описании. Оплатить курс вы можете до 28 сентября, а вот обучение начинается с 1 октября 2020 года, а по промокоду Арталаски вы получите еще и скидку 10 процентов на курсе геймкод лотейкс school по габаритам меня все устроило поэтому я начал заполнять уровень большими моделями которые начинают формировать вид уровня и его геометрию я стараюсь подбирать разные объекты но в то же время сохранять здравый смысл чтобы рядом с домом или в его дворе не оказался ашан или завод также я учитываю то, что из этих зданий будут появляться враги. Это их места спауна и игроку туда заходить нельзя. Между домами теперь надо закрыть пустые пространства, и для фона я добавляю кластеры деревьев. Они здорово разбавят строгие квадратные формы домов. Но также я закрою их стенами и различными ограждениями, чтобы эти места не вызывали у игрока особого интереса. Но для любителей исследований я, конечно же, оставил здесь несколько пасхалок, которые вы увидите чуть позже. Сам процесс закрытия отверстий немного нудноватый, но я не хочу спускать его на тормозах, так как если игрок даже случайно заглянет за угол и уйдет там пустоту, то весь шарм и погружение в игру сразу сломается. Лично меня бы это расстроило, поэтому область за пределами уровня я заполняю так же внимательно, как и основную игровую зону. Обязательно закрываю дыры в окнах, за которыми одна лишь пустота. Это уже просто выглядит как откровенная халява или поломанная, сырая, недоделанная игра, не надо так. Все, что игрок может увидеть, я либо ограничиваю, либо детализирую так, чтобы он быстро потерял интерес к этому месту и вернулся к игровой зоне, где гораздо больше всего интересного, но в то же время, чтобы он не расстроился от того, что там за углом ничего нет. Внимание к деталям, это важно. игровой зоны уже немного проще, но здесь каждый объект должен нести смысл, определенную задачу, что-то должно притягивать на себя внимание игрока, причем как можно чаще, что-то послужит спасением от толпы врагов или временным убежищем, где-то будут лежать патроны и аптечки, а где-то предмет для повествования сюжета. Также я стараюсь разнообразить основные формы уровня, добавляя декали, надписи, различные неровности и прочие мелочи, которые будут делать конкретно эту стену или дом немного уникальным. Это кстати довольно частая практика, когда берутся несколько одинаковых крупных заготовок, например домов, и затем уже в движке они кастомизируются более мелкими объектами, и появляется своего рода модульность, можно ставить подряд несколько таких домов, и они не будут выглядеть одинаково. А вот разнообразить пол оказалось сложнее. Для травы пол слишком плоский. сделать его террейном тоже не лучшая идея, так как в лоуполе стилистики смотреться будет не очень, а по мешам из спака герой не будет бегать корректно, появится тряска камеры и это поломает все ощущения от игры. Поэтому я сделал комбинацию плоского пола с бокс коллайдером и утопленных в него плейнов травы без коллайдеров вообще. Таким образом получился достаточно правдоподобный вид земли с травой, а если туда добавить прям травы и бугорков по углам, то будет прям ма. Геометрия уровня готова, но вот сам уровень еще сырой. Во первых надо подумать над атмосферой, сейчас здесь яркое дневное солнце и синие тени, вроде как лето. Все достаточно неплохо видно, и в совокупности все это не располагает какому-либо напряжению в сцене. Ну и парочка дневных уровней у меня уже есть, так что пора менять визуал. Я начал пробовать с пресетов ауры, и закат смотрится просто отлично, не считая некоторых погрешностей, которые в принципе не трудно исправить. Яркий день нам не подходит, а вот дождливый уже навевает что-то похожее, однако насыщенные синие тени все портят. Если их сделать более бледными, то смотрится очень даже. Такая атмосфера уже больше подходит по задумке, а туман и объемный свет будут подчеркивать персонажей и добавлять глубины в сцену. Только вот стекла смотрятся ужасно и с ними надо что-то придумать. К счастью это решилось просто созданием отдельного материала и настройкой его альфа-канала. Затем я просто заменил этим материалом все стекла, и теперь смотрится более естественно. Что ж, порадоваюсь врагов и посмотреть как это будет играться в такой атмосфере. Что в этом определенно есть, например, отсутствие логики у зомби. Но всему виной старый навмеш, стоило его обновить, как стало все нормально. Я взял на заметку эту серость и оставил на будущие уровни, но этот мне очень захотелось сделать в закате. Тени я, кстати, сделал зелеными, и вроде бы все круто, но темно. Как я и говорил персонажи будут подчеркиваться туманом и объемным светом, но в целом видимость на уровне оставляет желать лучшего, поэтому я решил добавить туда фонарик. Изначально я привязал его к корпусу игрока, но результат оказался совсем не таким как я хотел. И что еще хуже, фонариком нельзя было управлять, да и вообще он был какой-то дерганый. тогда я решил что будет круто сделать его светящим прямо из камеры, как в шутерах от первого лица. Ну и здесь не все так просто, например персонаж тоже освещается своим же фонариком, что выглядит странно, а сам луч фонаря выглядит достаточно фальшиво, зато теперь можно управлять мышкой и это чертовски удобно, значит надо как-то это объединить. Освещение я отключил рендер на слое с персонажем и теперь он выглядит более естественно, на этом можно было бы и остановиться, но как я и говорил, внимание к деталям это важно, поэтому я добавил лайт куки чтобы сделать пучок света более реалистичным, так намного круче, но мне все же не нравится что он светит прямо из камеры, поэтому я немного подвинул его и повернул. Так что теперь кажется, что свет идет реально от персонажа, и им можно управлять. Тень от оружия также убрал путем отключения рендера освещения на слой с оружием, предварительно создав этот самый слой и поместив на него все оружие у персонажа. Фонариком закончили, и когда-нибудь я доберусь до этого эффекта крови. Хотут а прям глаз режет. Но сначала заменю Skybox из дневного нового на закатный. Чтобы зомбики были не одинаковыми, я написал им небольшой, так сказать, скин ченджер. Для этого использовал плеймейкер, чтобы все это было визуально без кода, Ну так просто побыстрее, да и поудобнее. А значит, в чем суть? Суть в том, что почти у каждого персонажа в этом ассите сразу есть э, все, так сказать, скины, которые заложены прямо вот в префаб. И мы прямо в самой игре можем этот скин поменять, и он также будет привязан к скелету. То есть, в принципе, иногда это очень даже удобно, если особенно вы делаете что-то вроде э, хитмана, например, где вам частенько приходится менять облики. Но здесь у меня всего лишь несколько э, обликов зомбей, то есть есть два мужских и два женских. А, суть Ченджера достаточно простая. Изначально он отключает а, вот этот схем. То есть мы его видим только уже в самой сцене, чтобы нам просто понимать, где находится ураг. А далее, он у нас отключается, устанавливается рандомная скорость, чтобы у каждого зомбика была, ну, примерно, разная скорость, чтобы они не шли с одной и той же, блин. И, собственно, это значение я устанавливаю в само значение скорости в скрипте зомбика. А далее, выбирается пол зомбика, то есть либо мужской, либо женский, все это делается через а, рандомный бул. Если выбирается женский, пол то выбирается один из двух вот этих вот а, скинов активируется и уже далее идет а, модуль выбора прически где также выбирается рандомный объект и так сказать момент а, просто с пустотой чтобы он был без прически как сейчас они заложены сразу тоже здесь на, на голове и их в любой момент можно поменять прямо в игре А если же выбирается мужской пол, также выбирается сначала один из двух скинов. Устанавливается. И затем выбирается борода. То есть у женщин борода не выбирается. Вот она также заложена здесь в голове. И также ее отсутствие тоже заложено. А здесь установлены веса, с какой частотой они могут появляться. То есть чаще всего будут лысы, но будут с примерно одинаковой вероятностью еще три вот такие прически точнее бороды а с прическами здесь тоже установлены вот эти веса, какие будут чаще, какие нет а наиболее какие-то заметные приметные там маски или прически или там шлема я ставил с весом поменьше, чтобы они были реже потому что они будут для себя как бы привлекать внимание вот, и когда их будет много, это будет уже немножко не то примитивные прически, которые не привлекают внимания, например, вот такие вот стандартные, вот, их будет намного больше, то есть они будут формировать саму массу вот этой толпы. А и наконец, на выбор могут добавиться очки и могут не добавиться, то есть здесь большой вес того, чтобы они не добавлялись, но в каких-то редких случаях есть шанс, что добавятся какие-либо очки. Но и это еще не все, потому что а у меня здесь есть четыре префаба зомбей, и у каждого из них, можно сказать, свой аниматор. То есть здесь у нас отзеркаленные аниматоры, там находятся абсолютно все те же самые анимации, но они отзеркалены. И есть аниматор, где анимации немного отличаются. То есть там другая походка, например, или другие удары. Чтобы, опять же, в толпе было хоть какое-то разнообразие. Также этот аниматор продублирован но с отраженными анимациями. И когда все это вместе даже все вот эти вот четыре префаба находятся в сцене вот даже в кадре они выглядят немного по-разному и создается ощущение разнообразия что в принципе достаточно важно, когда у нас много казалось бы одинаковых персонажей. Также я сделал небольшой и достаточно простой и генератор волн, который будет генерировать нам врагов на этом уровне. А, в принципе, сам этот генератор может быть как локальным, так и глобальным. Все зависит от а, вот этих вот зомби-спаунеров. А, изначально и по-хорошему, а здесь стартовый модуль будет идол. То есть, по сути, без действия, а сама волна будет запускаться, например, при вхождении в триггер. Но сейчас, для удобства и тестирования, так сказать, я поставил старт волны сразу при старте игры, так сказать. Я сделал массив. А enemies on waves, то есть сколько врагов будет на каждой волне. И здесь прям через запятую прописано, сколько врагов на какой волне будет. то есть на первой 12, на второй 24, на третьей 36 и так далее. Подробно рассказывать про работу генератора я не буду, потому что это будет достаточно долго. А, Но ну, если вкратце, суть в том, что из переменной enemies for spawn здесь у меня как раз 4 а, вот этих заготовки отзеркаленных зомбей. И, так сказать, каждый цикл будет добавляться по одному врагу Но перед этим будет выбираться одно из вот этих мест, где оно будет спавниться, То есть вот эти вот зомби-спаунеры Они также выбираются из массива а Затем происходит небольшая пауза И цикл продолжается, пока враги на волне не кончатся Затем, когда волна кончается, мы переходим на другую волну Ждем какое-то время перед этим и проверяем все ли это волны на этой зоне и если да то как бы генератор останавливается если же волны еще остались то он начинает новую волну с новыми параметрами то есть по сути можно делать а несколько таких зон на уровне, делать между ними переходы, и в них вставлять вот такие вот генераторы. Как только генератор закончит работу, можно добавить события, например, вход какой-нибудь откроется, мы переходим там по коридорчику к следующей зоне, и там будет второй генератор уже со своими параметрами, со своими врагами, и все в таком духе. Ну в принципе это стандартный геймплей для подобных игр. С этим уровнем я почти закончил, осталось добавить сюда пару кат-сцен и события после завершения волн. На более поздних уровнях генератор добавятся другие зомбики, более быстрые и более крепкие. Помимо зомби подобные уровни будут и с людьми, но такие больше заточены под стелс. Хотя сделать стелс среди зомбей тоже неплохая задумка, если вспомнить тот же Last of Us. В следующей серии я покажу как добавлял огнемет и добавлю новых врагов. Подписывайтесь чтобы не пропустить, а с вами как всегда был Арталаски, пока.